Решил я начать делиться своими изобретениями, потому что много случаев, когда изобретатели нахер помирали просто, ни с кем не поделившись. Все, ждали, когда там патенты оформят, или кто там забашляет за патент. Я пришел с третьей смены, заебала бессонница. И чувствую, что скоро у меня инсульт начнется от этой ебучей третьей смены от этой бессонницы а при инсульте уже как говорится не попиздишь на камеру поэтому начинаю публиковать свои открытия и изобретения водительские очки вот так вот они выглядят одеваете на свою бестолковку и получается, что встречный поток машин с ксеноном и прочими пидорасами у вас через затемненное стекло а своя дорога и обочину вы видите обычными глазами Выпилил Лобзиком. Пилку не нашел. Для Лобзика не было в продаже, но была струна, там, обсыпанная какой-то алмазной крошкой. Вот струной тоже получилось хорошо. Это ну, защитные очки для болгарки, там для защиты глаз из поликарбоната, которые они бывают прозрачные, бывают слегка затемненные вот я нашел слегка затемненные но этой затемненности мне не хватило и пришлось дополнительно наклеивать два слоя тонировочной пленки ну это какая-то китайская у меня валялась я и москвич еще обклеивал и настолько привык к этим очкам, что без них вообще уже ночью не могу ездить. Ну вот и все.